Всем привет, с вами Наноаква. Стекла моего травника заросли зелеными водорослями. И я бы хотел поговорить про такую тему, как чистка стекол. А точнее, чем это удобнее и эффективнее всего сделать. Начнем со стандартного скребка с лезвием. Чистить данный скребок очень даже хорошо, причем любые виды водорослей, появившиеся на стекле. Его преимущество других скребков заключается в том, что с его помощью очень удобно чистить труднодоступные стыки в углах аквариума, куда остальные скребки просто не могут достать. Но его значительный минус заключается в том, что при чистке стекла постоянно приходится погружать руку в воду. Помимо того, что это не очень удобно, на руках могут находиться, к примеру, плохо вымытые с рук моющие средства которые попадая в аквариум не очень хорошо влияют на аквариумных обитателей следующим является магнитный скребок в случае с магнитным скребком руку в аквариум опускать не приходится одна часть скребка погружается в воду а другая находится с оборотной стороны аквариума Соединяются обе части с помощью магнита таким образом мы доставляем меньшее количество беспокойств аквариумным обитателям и исключаем возможность попадения неблагоприятных веществ что касается минусов они есть во-первых с помощью данного скрипка придется тратить намного больше времени на уборку, так как с первого раза у него вряд ли получится очистить весь налет. Приходится проводить несколько раз по одному и тому же месту, до полной очистки. Также с большим трудом он очищает ксенококус и другие водоросли, которые можно сказать въедаются в стекло. Вторым неудобством является то, что в процессе чистки под губку скрипка может попасть улитка и поцарапать стекло аквариума. Также неудобно чистить место возле грунта, так как может попасть его кусочек и также под Царапать аквариум. Ну и третьим недостатком является то, что углы аквариума остаются нетронутыми. Лучшим вариантом скрипка для аквариума, на мой взгляд, является скребок с лезвием, у которого имеется удлиненная ручка. С помощью такого скрипка не придется погружать руку в воду. Он превосходно очищает стекла от любого вида водорослей, а уборка занимает всего пару минут. Его самые значимые недостатки заключаются в том, что аквариумные стыки с его помощью не удастся очистить, так как подушечка под лезвием больше, чем само Лезвие. и края он просто не может захватить. А также при не слишком аккуратной чистке можно подцарапать стекла аквариума. Лично для меня это не слишком большие проблемы, поэтому мой итоговый выбор упал именно на этот скребок. Время от времени также использую маленький скребок с лезвием, чтобы очистить труднодоступные места. Напишите в комментарии, каким видом скребков пользуетесь вы. А на этом все, спасибо что досмотрели видео до конца, пока!